Когда вы будете проводить очередной обряд, если не смогу присутствовать и оплачивать племянница, а потом отдаю ей деньги, в таком случае будет со мной работать будет. Святой кучер, у меня бывают частые моменты ощущения в радости, в груди. Кажется, мало места в груди, так много, длится недолго, само приходит и уходит. Не хочется, чтобы уходило. Можно эзотерически это чувство удержать. Конечно, этим мы и занимаемся во время прохождения наших ступеней. До четвертой ступени нельзя удержать, после четвертой оно поселится.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 А я у, она а выдохе за. А я у, она а выдохе за. Вот такой код используйте. А я у, она а выдохе за. Тогда он будет вас обожать.